Тиски станочные, жестко фиксирующие, тип 3417QM16N, идеально предназначены для проведения высокоточных работ с фрезерными, шлифовальными, сверлильными и прочими станками. Тиски имеют ширину губок от 100 до 200 мм. Закаленная отшлифованная поверхность направляющих гарантирует высокую точность и долговременную эксплуатацию при любых видах работ. Отклонение параллельности направляющей поверхности тисков к основанию не более двухсотных на длине 100 мм. Отклонение перпендикулярности неподвижной и подвижной губок к корпусу тисков не более 15 тысячных на длине 100 мм. Отклонение перпендикулярности боковых сторон к поверхности основания не более одной сотой на длине 100 мм. Специальный элемент в подвижной губки при возникновении рабочего давления в горизонтальном направлении увеличивает прижимную силу заготовки корпусу дисков. Это не позволяет выдавливать деталь и не может деформировать форму поверхности. В задней части подвижной губки посередине имеется регулировочный винт. Он используется для регулировки зазоров в промежутке между подвижной губкой и ходовой рычажной гайкой. Это позволяет получить правильное сочленение этого узла. На валу установлен упорный подшипник, что позволяет без труда вращать рукоятку, получая максимальное усилие зажима. Для его смазки имеется масленка. Установка и зажим заготовки в этих тисках может выполняться четырьмя различными способами расположения губок. Стандартное исходное расположение накладки стоят на своих местах. Подвижная губка без изменений, а накладка неподвижной переставлена на обратную сторону. Неподвижная губка стоит в исходном положении, а накладка подвижной губки переставлена на обратную сторону. Накладки неподвижной и подвижной губок переставлены на их обратные стороны. Каждый способ установки дает возможность установить и зажать заготовку большего размера, чем в предыдущем случае. Тиски быстро перенастраиваются на любой допустимый размер, что позволяет надежно зажимать детали с большой силой и высокой точностью, облегчая работу. В плоскости основания самих тисков имеется два поперечных базы для крепления установочных шпонок. Тиски можно устанавливать и вертикально, для крепления их в этом положении имеются проточки на корпусе. Тиски можно набирать и устанавливать в любых возможных вариациях для обработки длинных деталей и при серийном производстве.